Но я хочу вам сказать, что перейдя третью и перейдя на четвертую Вот четвертая это решающая в эзотерике ступень Там происходит настоящая магия Тот человек, который проходит четвертую ступень разделяет в дальнейшем свою жизнь до прохождения четвертой ступени и после Наша школа она необычная Когда человек учится и проходит три ступени, то это как бы познание мира а когда он проходит четвертую, то он так много для себя всего открывает, и это невероятные, ни с чем не связанные такие ощущения. Я потом об этом говорю и на седьмой ступени, и говорю о том, что возникает вот это чувство, которое я там называю отманом или атманическим, вот необходимо его обрести и через него начать жить. Если жить через состояние отмана то жизнь изменяется, потому что жизнь становится везучей, везде везет, везде все получается.